Всем привет! И у нас спецмиссия последняя, которая только может быть. Мы будем спасать последнего, а мне макусать машинку. И этот первый заезд. Сейчас посмотрим, получится ли у нас вообще спасти с первого раза или нет. Ну стандартно конвой, типичная теня наша машина. Нужно его догнать и уничтожить. Ну что? 3, 2, 1, погнали! Я даже сказал не погнали, а полетели. Вот так вот, очень быстро. Я бы сказал, мы его догнали. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Ух ты, углубой. как он? Э, я не знаю, как. Давай с бомбами, бомбами, бомбами, бомбами. М -м -м, очень быстро у меня это все получилось. Ну, в принципе, чтоб сказать, только хотел сказать, что конвой очень сильный в последнем этапе. Но это не так. Еще процентов бонуса я заработал. И давайте-ка посмотрим. Загружайся. Вот он наш Амнян. Награда 4000. Ом ну ну Правильно его зовут. Драглайн перед ним был. И давайте посмотрим всех наших друзей, которых мы спасли. Марки. Мэтт. Следующий у нас был автобус. Бомбардер. Четиль. Это у нас шип. За шипом у нас был кетчуп. После кетчупа спортивная машинка под именем ⁇ Жала ⁇ После ⁇ Жала ⁇ был Бигфут. Бигфут, что-то напоминает. Потом Коптер. После Коптера у нас был КАТОК. Но ну, а каток заменился у нас на дриллера. Дриллер на пилу. Ах, пила. Под конец строительной машины. Драглайн. Ну и наконец-то ОМНОМ. Кто смотрел все выпуски ставим пальчики вверх, кто не смотрел смотрите и всем пока-пока.